Знаешь, так пятерышники просят у мамы 100 рублей на каток. Ма, ну, ну будь человеком, на самом деле. Ну, дай сотку на коток с пацанами своим. Когда с девчонками. Ма, ну будь человеком. Ма, ну дай сотку. Ну, если ее нет... Вот ты копался-то, блядь, до беды женщины. А полтинник. А два полтинника. Будет сотка! Ну мама, будь человек. Сейчас я тебе блядь, буду человеком. Подожди, я, О, я Понял. Вер, веру, веру, вот. Вот ладно. Все. Два. Где, бумаг. Не про канал. <свят> Ой, мама, не горит.